Привет, дорогие друзья! У нас спецмиссия. А что же за спецмиссия? Сейчас будем спасать друга. Крутнули колесо, получили плюс 2, 4 бомбы и 10% алмазиков. То есть нам добавится 10% алмазиков в конце. Ну, в общем, я покажу. А спасать мы будем кетчупа. Как вы знаете... Есть спецмиссии, -спец я кстати по ведущем выпуске говорил, что они попадаются, ну не знаю, мне как-то в последнее время попадаются очень редко Может потому, что я раньше их так пропускал, старался вам побольше поснимать, а когда играл не снимая, старался их пропускать, вот теперь они очень редко попадаются Но все же Попалась миссия по спасению кетчупа. Что из этого получится? <свят> Кетчуп, майонез, горчица. Интересные герои у нас в игре. Ой-ой-ой, перелетели. Надо приостановиться. И вот так вот его... О, ух ты, пух ты, как получилось его кусануть, можно так сказать. И одним махом спасти кетчупа. Там ну, кстати, жизни было. По-моему, если я не ошибаюсь, половина жизни мы так одним махом из него. Хоп, и выбили. 10% очков нам добавили. Скоро будет новый, новый, э, новый соперник, а можно будет нового друга спасти. Ну а пока кетчуп. Получили свой бонус, получили свою плюшку. И погнали-ка, наверное, мы дальше. Дальше поедем. А, да, на своей машинке, на зелененькой и на этом аллигаторе на колесах. Покатаемся. У меня у малого, у, у малого у сына есть машинка. Крокодил. Долго он с ней ходил, а папа долго ездит на аллигаторе. И погнали дальше. Кстати, ребят, я задавал уже вопрос: как там по поводу нашего опроса? Все-таки что круче? Карет Cars или Hill Рейсинг Racing? Вторая часть. Ну, естественно, третья часть Карет Карс. А может, кому-то больше нравится предыдущие серии? Я так бы добавил нас наш опрос и первые два выпуска. Cars 3. В общем, свое мнение в комментарии. Я очень-очень сильно жду, а тем временем мы разбились. Мы э, разбили нашего крокодильчика. Что ж такое произошло? Я даже, если честно, и не понял до конца. Вроде прокачанная машинка, вроде все нормально, но далеко заехать не получилось. Ну, давайте попробуем гатора нашего поменять. Ах, вот он застоялся у нас в гараже комбайн. Давайте купим на него все, что нужно купить. Кстати, денег у нас в принципе много. Может что-то вы посоветуете еще купить такое крутое, чтобы машинка ехала лучше. Я не знаю, бомбы какие-то специальные под каждую машину. Ух ты, какие Так, а броня... Ого! Атака какая у нас добавилась. Ты супер-пупер, вообще комбайн такой получился неимоверно магнит какой, ух ты, пух ты бомбочку давайте уже купим, наверное, чтобы не мигали эти восклицательные знаки и поедем кататься не переключили, ну ладно поедем с теми бомбами, посмотрим, что из них получится может они в принципе даже и лучше будут опять колесо фортуны опять крутим узнаем, повезло нам, не повезло атака, опять две бомбочки нам дали Ой, 10% энергии, ускорялки так называемые, нитро. Ну, я скажу, в общем... Ух ты! Ребятка! Смотрите! Два колеса! Колосники! Видите? Кто знает, что такое колосники? В общем, впереди в комбайна, видите, два колесика таких. Ух ты! Петлю смерти, как мы сделали! Круто! круто путок. А, в, в общем, в гараже, по-моему, если я не ошибаюсь, было видно одну а а в реальности их целых два. Сейчас попробуем какую-нибудь машину навстречу, которая будет ехать, поймать на эти два наших колеса. Интересно, что же с ними будет? Как вы думаете? Одним махом оно... У, давай, давай, давай, давай, давай, давай, у, у, как опасно было. Ух ты, машину просто разорвало этими колесами, колосниками этими... А ну, ой, не получилось. Не получилось немножко полицейскую машину зацепить. Что-то у нас... Ух, загорелся. При ускорении видели, какое пламя неимоверное появилось. За... А, колесиками зацепилось! Зацепилось, бензовоз зацепился. Я не знаю. Ну, по-моему, такое уже у нас было в предыдущих выпусках. А, до конца не буду обманывать, было, не было. Ребят, кто помнит, напомните. Но, по-моему, уже такое было. Ну, у меня неоднократно, если честно, было. А, цепляются машинки. Вот так вот, за графику. Ну, что ж, что ж поделаешь, бывает. Ну, а тем, ну, а яй яй яй ребята, чуть-чуть нам не хватило взять жизни, ну да ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, ждите новых выпусков, пока-пока.